Сегодня мы приготовим сыр в домашних условиях. Для этого нам понадобится 1 десятая часть пакетика пепсин миита Разводим ее в стакан холодной кипяченой воды. Большая кастрюля. Наливаем в нее 8 литров молока. Подогреваем его, помешивая, до температуры 35 градусов Цельсия. Вот у нас есть термин. Мы сейчас измерим наше молочко. Наша температура готова. Молочко готово. Сейчас мы добавляем пипси в молоко. Помешиваем. Помешивать нужно 2-3 минуты. Аккуратно. Не слишком интенсивно. Скорость должна быть средней. Вот, прошел один час. Молоко превратилось в желе. Сейчас длинным ножом мы должны его разрезать сеточкой. Примерно 3-5 сантиметров. Вот так, Сейчас нам нужно кастрюлю поставить в воду. Набираем в мойку воду примерно... 36-37 градусов. И опускаем туда нашу кострюлю. Можно опустить сталь. Прошло три часа. Сейчас нам нужно отсадить нашу массу. Мы приготовили вот такую конструкцию: тут сито внутри, емкость и марля по два слоя. Прикладываем то, что у нас получилось. Это наш мягкий сыр уже. Сыворотка нам пригодится, ее нужно использовать. Она очень полезная. Вот наша масса, мы ее сюда положили. Она сейчас отсадится. Сыворотка лишняя, все мы ее слили. И вот все, что тут осталось, уже ничего нет. Сейчас надо подождать немножечко можно подвесить ее, чтобы было удобно. Вот так вот можно завязать и подвесить в таком положении. Это наш будущий сыр. Получился один килограмм 300 грамм сыра. Мы сюда. На килограмм примерно добавляем... Столовую ложку, значит ложечку и, и еще третью. Я бы, конечно, меньше даже ложку всего, ну, третью добавлю. Сейчас прямо рукой. Можно добавить приправы. Любые. кто Как вы. Мы решили сделать только соль. Накрываем блюдечку Ставим банку. Это будет наш груз. И оставляем. -то. Прошло 5 часов. Достаем наш сыр. Можно, если хотите, чтобы он был еще тверже, можно оставить еще на сутки. Вот наш сыр. Сейчас нам нужно его поместить в холодильник и оставить там для созревания. На две недели положим его на ткань и он там будет лежать и созревать его нужно будет только систематически переворачивать. Вот что у нас получилось.